Искать в толпе знакомые глаза, Мечтать о счастье, думать о весне, Направить взор к далеким небесам И улыбнуться звездам и луне, Встречать рассвет и провожать закат, Сбивать росу с молоденькой травы, Вдыхать свободы тонкий аромат И слушать, слушать шорохи листвы, Брать краски, кисть и чисто белый лист И рисовать сиреневую даль. Поднять за чувства искренний тост, Изгнать из сердца горесть и печаль, Смотреть в живое зеркало воды И видеть отражение прежних дней, Срывать в полях ажурные цветы И след лететь за стаи лебедей, Пуститься вскачь на белом скакуне, Нестись вперед, просторы бороздя, И знать, что там, в далекой стороне, Навеки не устанут ждать тебя, а если дождь весенний моросит, не прятаться и не горить судьбу, а выбежать навстречу и ловить серебряные капли на лепо, мечтать, любить, надеяться, скучать, смеяться, плакать, думать и грустеть. бежать, творить, вдыхать, вспоминать, стремиться, верить, ждать и просто жить.